Это AdBlock Plus, или ABP. Это мощный и очень популярный блокировщик рекламы. Хотя он пропускает допустимую рекламу по умолчанию, что противоречит предназначению этого аддона. Здесь мы видим интерфейс. Можем открыть блокируемые элементы. Можем заблокировать здесь какие-то элементы. Как видим, он не такой выразительный, как, скажем, u Origin, в плане того, что вы хотите заблокировать. Это тип плагина для рядовых пользователей, который надо установить и позволить ему работать самому. Можно зайти в списки фильтров. Видим тут «Easy List». Эта подписка в любом случае доступна в «U-Block Origin». И если у вас установлен u Origin», то вы уже блокируете то же самое, что от Block. И Следующий список, вот здесь, предназначен для блокирования предупреждения, которое вы получаете, когда сайты пишут вам, что вы используете блокировщик рекламы. Также вот тут мы можем добавить собственные фильтры. Бэкапы и восстановление». Закрываем. И давайте опробуем его на Forbes. И чтобы пройти на сайт, можно отключить его для сайта Forbes, либо отключить его для данной страницы, или можем отключить его на всех сайтах. Можем зайти в блокируемые элементы, посмотреть, что заблокировано, и разблокировать их. Разблокировка пары этих элементов позволила загрузить несколько других элементов. В общем, мы разобрались с тем, как он работает. И согласно исследованиям, он работает медленнее, чем u и задействует больше ресурсов. Хотя я читал, что они вносили изменения для ускорения его работы. И как я уже говорил, Изилист используется в u я реально не вижу, чтобы Adblock Plus предлагал какие-то дополнительные преимущества по сравнению с u -block. При этом Adblock имеет ряд негативных моментов. Определенно, он не очень настраиваемый. Поэтому, как по мне, его не обязательно использовать, если у вас есть U-Block Origin. Далее идет Privacy Badger. Скачать можно по этой ссылке. Вот так он выглядит. Это еще один инструмент HTTP-фильтрации для блокировки рекламы и малваре. И он разработан очень уважаемой организацией EFF, фондом электронных рубежей. И давайте посмотрим, как он выглядит в работе. Здесь написано, что он считает эти две ссылки отслеживающими. А следующие сторонними доменами, которые вроде как не отслеживают вас. Privacy Badger появился благодаря желанию создать одно единственное расширение, которое бы автоматически анализировало и блокировало любой трафик или рекламу, которые нарушают правила согласия пользователей, которое бы слаженно работало без каких-либо настроек. Знание и конфигурации со стороны пользователя, которое бы разрабатывалось организацией, однозначно работающей во благо своих пользователей, а не рекламодателей и которая бы использовала алгоритмические методы определения, что является слежкой, а что нет. И вместо того, чтобы работать, исходя из списков нежелательных URL-адресов и фильтров, как это делает Ublock Origin и другие, Privacy Badger пытается научиться узнавать, что именно отслеживает вас за счет анализа того, что отправляет браузер. Это очень умная идея. Это расширение подходит для неподготовленных пользователей. Оно пропускает некоторую рекламу, поскольку в первую очередь является инструментом обеспечения приватности, а не блокировщиком рекламы. Разработчики беспокоятся о вторжениях, на которые вы не давали согласия. Также оно пропускает всю рекламу с первичных доменов. Только реклама со сторонних доменов блокируется. И как мы знаем, реклама может содержать вредоносный код. поэтому но речь здесь не только о блокировке рекламы, поскольку она раздражает. Речь о блокировке рекламы, поскольку она может быть опасной. К сожалению, это расширение не понимает разницу между безопасной и вредоносной рекламой. Тем не менее, это средство полезно для тех, кого волнует приватность и кто готов поддержать рекламу, которая не является слишком уж навязчивой. Можете перейти в настройки, и здесь есть пара других фич. Она умеет запоминать ваши настройки. Можно заносить домены в белый список. И есть еще несколько опций, изменения иконки и тому подобное. Опции здесь. Зеленым цветом разрешение домена. Посередине блокировка куки. Красным блокировка домена. Для меня Privacy Badger не представляет ничего сверх того, что есть в u -block. При этом ему не хватает мощности u -block. Поэтому, по моему мнению, это расширение не обязательно использовать, если у вас уже есть u Origin. Далее, плагин WOT, или Web of Trust. Он информирует вас о том, какие сайты являются доверенными, а какие нет. Исходя из оценок сообщества, а также, являются ли сайты безопасными для детей или нет. Когда вы посещаете сайт, появляется небольшой кружок вот здесь. Если нажать на него, вы увидите, насколько ему можно доверять по мнению сообщества, насколько безопасным для детей он является. Если зеленый, сайту можно доверять. Если желтый, подозрительный. Красный значит, что обнаружена онлайн-угроза. Серый значит, что нет данных. Вы также можете добавить свою собственную оценку вот здесь. При работе с поиском вы увидите такие же кружочки, предназначенные для того, чтобы предупредить вас о том, имеется ли риск или нет на всех этих сайтах. Для Web of Trust необходим обмен данными с серверами Web of Trust, поэтому это потенциально является проблемой приватности. Оно работает как встроенное средство Firefox, но данные предоставляются сообществом. Это может быть нормально для безопасности, но не очень хорошо для приватности по причине этого непрерывного обмена данными с серверами WOT. С точки зрения безопасности, это расширение кажется мне ограниченным, поскольку любая свежая зловредная ссылка никогда не находится в их списках. Поэтому я не уверен, насколько оно полезно. Возможно, оно будет полезно для тех доменов и сайтов, про которые известно, что они вредоносные. И они продолжают работать долгое время. Но оно никогда не сможет вовремя помечать любые фишинговые ссылки или молварь, которые живут короткий период времени. Следующее расширение для Firefox — это NoScript. Отличное расширение для безопасности. Оно разрешает запуск активного содержимого только с тех сайтов, которым вы доверяете. И защищает вас от вещей типа атак межсайтового скриптинга и атак клик кликджейкинга. По сути, оно позволяет вам строго определять, что могут делать скрипты. И где? Это основное расширение, используемое в браузере Tor для разграничения функционала браузера. К настоящему времени они интегрировали его в бэкенд. Он содержит множество функций и множество возможностей. На деле это must-have инструмент, если вам нужно обезопасить ваш браузер полностью. И, конечно, поскольку он блокирует вещи, он также увеличивает скорость загрузки сайтов, так как он препятствует загрузке вещей типа скриптов, которые могут быть обезопасными. Объемными. Расширение может также остановить множество различного мусора. Скачать его можно по этой ссылке. А это домашняя страница NoScript. Если мы зайдем на сайт Forbes, то увидим, что загрузилось совсем немного. Вот NoScript. Так он выглядит. Его основная функция — разрешать или запрещать запуск скриптов, и исполняемое содержимое на отдельных сайтах, а именно JavaScript, который, как мы знаем, является огромной проблемой для безопасности и приватности. По умолчанию, скрипт блокирует все скрипты со всех доменов. Это значит, что вам нужно разрешать их, если вы хотите, чтобы какие-то скрипты запустились. Видим здесь, что мы зашли на Forbes, и получили снизу сообщение о заблокированных семи скриптах и одном элементе. Если посмотрим здесь, наверху, то увидим домены. Это заблокированные домены. Этот, этот, этот. Как видите, их тут очень много. Список всех заблокированных доменов. Мы можем временно разрешить их. Давайте спустимся ниже. Здесь мы можем добавить домен в недоверенные навсегда. Можем взглянуть на недавно заблокированные домены. И временно разрешить их. Можем взглянуть на заблокированные элементы. Видим здесь, что были заблокированы шрифты для Forbes. Можно навсегда сохранить правила для страницы. Временно разрешить все на данной странице. Forbes попросту не будет работать с этим, так что вам придется временно разрешить. Либо как минимум разрешить определенные вещи, чтобы сайт заработал. Отменить временные разрешения. И далее разрешить скрипты глобально. Это, по сути, отключает правило. Смысл в том, что не все сторонние домены и скрипты опасны. Мы лишь не знаем, какие из них полезны, какие вредные, что является малварью, а что вредоносной рекламой. В целом, сторонние скрипты предназначены для отслеживания, либо для обеспечения какой-либо рекламы. Но если это реклама, то обычно она комплектуется отслеживанием. Если проскроллить вниз, увидим несколько сообщений, показывающих, что было заблокировано. Если вам нужно, чтобы этот сайт заработал, то нужно пройтись по списку и разрешить, либо временно разрешить некоторые из этих вещей. В результате сайт начал работать. Немного лучше теперь. Посмотрим на настройки интересные вкладки. Белый список. Вам нужно будет удалить дефолтные значения, если вы действительно хотите обезопасить браузер. Расширение изначально поставляется с дефолтными сайтами в белом списке которым позволяется запускать скрипты. Здесь можно разрешить скрипты глобально, встроенные элементы. Можно также отключить Java, Flash, Silverlight и другие плагины, аудио, видео, айфреймы, шрифты, плюс целый набор других вещей. Если вы по-настоящему хотите обезопасить свой браузер, предотвратить его эксплуатацию, то вам стоит заблокировать все эти вещи. В принципе, можно также запретить в Известно об уязвимостях в WebGL. Можно изменить внешний вид. Оповещения. Можно отключить подобные оповещения внизу страницы. Либо можно настроить, чтобы они скрывались через несколько секунд. Также здесь есть защита от межсайтового скриптинга. Видим здесь выражение добавленные в исключение. Есть принудительное использование сайтами HTTPS соединений. Во вкладке расширения можно запретить активное веб-содержимое. Разрешить только, если оно передается по защищенному HTTPS соединению можно включить автоматическое защищенное управление куки, принудительное шифрование всех куки, отправляемых по HTTPS для следующих сайтов. Однако проблема в том, что большинству сайтов для корректной работы необходим JavaScript, и вам нужно активное содержимое, которое с этим расширением отключается по умолчанию. Поэтому его стоит использовать только тогда, когда вам действительно по-настоящему нужно, чтобы вас нельзя было отследить, или взломать. Если no скрипт включен глобально, а это его состояние по умолчанию, то вы обнаружите, что это очень трудный процесс заставить сайты работать. К примеру, как вы сейчас видели, если вы посещаете сайт и у вас глобально блокируются скрипты, сайт с высокой долей вероятности не будет работать корректно, и вы даже можете не узнать об этом вы можете не узнать о том, что какая-то часть сайта не работает. И я сам с этим сталкивался. Я что-то делаю и не могу толком понять, в чем проблема. И в итоге оказывается, что какой-то из скриптов просто не работает. Когда вы непосредственно видите, что какая-то часть скриптов не работает, то для того, чтобы воспользоваться сайтом, вам нужно приступить к проверке списка. Как я показал, проверить, что именно блокируется, и разрешить это, пока сайт не заработает. Это может доставлять много неудобств и в какой-то мере оправдывает предназначение этого расширения, поскольку вы пытаетесь сделать так, чтобы скрипты не работали, и вы могли обеспечить приватность и безопасность. Поэтому вы реально можете либо продолжать блокирование, либо перестать использовать сайт. Viewblock Origin и u также имеется возможность блокирования скриптов. Это приводит к похожей ситуации с поломанными сайтами и высоким уровнем безопасности и приватности. Все это сводится к следующему. Если вам нужен наивысший уровень безопасности и приватности, вам нужно блокировать скрипты. И в то же время принять тот факт, что большая часть посещаемых сайтов не будут работать корректно. Ublock Origin, Umetrics и NoScript пытаются дать вам компромисс между безопасностью и юзабилити. Лично для меня но скрипт слишком обременителен для использования в общих целях, поскольку по дефолту все скрипты запрещены. Практически все сайты будут неправильно работать, как я уже и говорил. Это не совсем компромисс между безопасностью и юзабилити. Мне кажется, что для ежедневного использования лучше всего подходит Ublock Origin и u -Matrix. Они дадут вам баланс между безопасностью и юзабилити. NoScript лучше подходит для профиля браузера, который вы хотите полностью обезопасить, и он прекрасно для этого подходит. И я бы посоветовал попробовать посмотреть, что работает лучше для вас, исходя из ваших нужд, разных профилей и разных алиасов. Помните, мы используем эшелонированную защиту. Может быть, что хотя для повседневного использования вы не полностью блокируете скрипты, но вы пользуетесь песочницей или виртуальной машиной. Так что это к вопросу об эшелонированной защите. И нам нужно найти баланс между безопасностью и юзабилити. Это было видео о NoScript. Это Adon Policeman. Скачать его можно по этой ссылке. Вот так он выглядит. Предназначение похоже на Request Policy и no script, но он отличается по формату, в том плане, что поддерживает правила, исходя из типа содержимого. Например, вы можете разрешить изображение и стили, но запретить скрипты и фреймы для некоторых сайтов. Как видно здесь? изображения, медиа, стили, скрипты, объекты, фреймы. В нем есть мини-язык для написания расширенных правил. Его также можно настроить, чтобы он действовал как черный список. И давайте я приведу быстрый пример. Идем на Forbes. Практически ничего не прогрузилось. И мы видим здесь отклоненные запросы от этого домена. И если нам нужно разрешить домен Forbes с изображениями, нажимаем на него. И он добавится вот сюда. А здесь я могу выбрать, что именно с этого домена добавить. Изображение, медиа, стили, скрипты, объекты, фреймы, либо вообще все. Если я добавлю «Разрешить запросы для всего», «Добавить правила, Обновим страницу. И мы увидим, что страница прогрузилась. Так выглядит «Полисмен». Но скрипт и блок Ориден, по моему мнению, лучше. У них более интуитивный интерфейс. Но и это расширение может вам понравиться, так что стоило о нем упомянуть. Зайдем в параметры. Здесь можно написать собственные расширенные правила на имеющемся мини-языке. Вот еще один вариант для оценки, является ли сайт вредоносным или нет. вирус Total. Если сайт вызывает подозрения, можно вручную проверить его. Идем на вкладку URL, вводим подозрительный адрес и сканируем его. Как видим, этот домен подозрительный. Некоторые вендоры пометили его как потенциально опасный сайт. И так оно и есть. Если загрузить с него какой-нибудь софт, вы получите AdWare. Еще одна компания, Track Off, предлагает защиту от слежки. Но мне ничего не известно об этих ребятах. И я подумал, что стоит их упомянуть, поскольку видел некоторые отзывы. Если вы пользуетесь iOS, для iOS я рекомендую Purity Blocker в качестве блокировщика рекламы. Он содержит лучшие возможности из всех имеющихся блокировщиков рекламы под iOS. И ради любопытства, если вам интересно, как реклама влияет на загрузку сайтов, вот 50 новостных сайтов, их мобильные версии. Желтым цветом – время загрузки рекламного содержимого. Синим цветом – время загрузки непосредственно содержимого. Заметьте, насколько ужасны некоторые из этих результатов. И если опуститься ниже, думаю, порядка 50% содержимого является рекламой у подавляющего большинства из них. Гардиан. Один из лучших результатов, что, вероятно, неудивительно, учитывая их политические взгляды. Будет немного лицемерно для них держать рекламу повсюду. Теперь, в заключение. Предупреждение по поводу блокирования всей рекламы. Мало кто любит рекламу, поэтому все хотят ее заблокировать. Но если вы заблокируете рекламу на своих любимых сайтах, а они существуют за счет рекламы, однажды вы можете проснуться, а эти сайты перестанут работать потому что они не могут себе позволить содержание своих сайтов. Подумайте о том, чтобы разблокировать рекламу на тех сайтах, которым вы доверяете. Но будьте осторожны, реклама может оказаться вредоносной даже на тех сайтах, которым вы доверяете. Если можете, вместо этого лучше пожертвуйте им денег.